Здравствуйте. Сегодня в моем послании я решил вопреки всем людям, которые обсирают, извините за выражение, другого, я не знаю, Обсирают калину. Калина, нормальная машина, нормально для российского автопрома. Нормально, вот, да вот, за все периоды, нормальная машина. Шестерка, семерка, пятерка. Ну, обычная, обычная машина, обычные проблемы в колени, они чуть больше сделали, усовершенствовали, можно сказать, кузов, справили, подвеска. Ну, подвеска, конечно, плоховато но все равно, смотря как ездить, не уб... Я вот, например, езжу, фу -фу -фу, нормально, не убивается ничего, но я езжу соразмерно, аккуратно, то есть, аккуратно. Не то, что там, там крутые повороты, скорость, ускорение, не ушатывать. 8 лет машине моей. Пробег 90 тысяч, там, с копейками. 90 тысяч с копейками недостатки так как все любят говорить только о недостатках обычно ну, обычная машина обычные недостатки самое главное это надо будет мозги убирать ставится вот здесь по этой крышкой у, у, она видно мозги это одна из проблем в колени я считаю это мозги не успел убрать залила э, печкой все считай пропала ты попал на бабки я не я не знал эту проблему не узнал и я попал на бабки <с> я три года на ней отъездил и потекла печка все мозгам а таз, и я менял стал стал не, не рядом с домом а очень далеко я уже отъехал на километр сто пятьдесят отъехал от дома и уже обратно меня тянули на буксире Привели дальше. Что там у нас еще из таких недостатков? Это вот печка. Печку надо под печкой стоит, стоят мозги, надо убирать. И убирать сразу желательно для э, только что купивших автомобилей Лада, приобретенных в автосалоне новых. То обратите это очень, очень обратите свое серьезное внимание. Убирайте ее, ищите любое другое место, но из-под печки ее надо убирать. Э, дальше что? Не знаю как у, у кого но у меня была проблема с температурой именно вот с этой, со шкалой шкала, шкала температурная была у меня с ней проблема Она, там, небольшая, небо, небольшой нюанс для переднего для переднего пассажира места в предостатке хватит сзади у меня он Дети а Сзади для пассажиров то же самое Ничего страшного, нормальное место Хватает Все В багажнике В багажнике Я Возил Холодильник, перевозил сиденье заднее складывал, перевозил Холодильник Стиральную машинку Помогал Брату перевозить шкаф именно, ну, небольшой комод комод, шкаф, комод он называется комод перевозили, я и себе перевозил и брату перевозил, все в багажнике Лада Калина, все влазит все аккуратно, ни, никаких ничего, ни царапин, подвеска вы, выдерживает э, холодильник, ну, вот я, я возил его 40 километров от центра от центра до своего места жительства нормально Ничего, ездит. <смех> Смотрите обслуживание, да. Еще у меня вот ä, по машине это ä, под ä, сиденьем ä, задним ставится топлив стоит топливный насос. Была беда с топливным насосом. Ну медленно ехала, не разгона, динамика была плохая, пока не разобрался с бензонасосом. Дальше В те там. Я не знаю, мне даже рассказать нечего по недостаткам. Ну, нормальная машина. Нормальная машина. Держит дорогу. Рулевое управление нормально, без усилителя. У меня самая. У меня первая версия, мод... первая версия калины. Недостаток. Ну я не знаю недостатков. Я, даже... я серьезно не могу сказать недостатки. Есть мелкие нюансы, но это мелочь. Это совсем мелочь. Я не знаю. Вообще не надо поговорить про российский автопром плохое. Нормальная машина. Лада Калина, нормальная машина. Да, без всяких там ухищрений. Э, Все обычная. Коробка, механика. Интерьер обычный. Все что надо для автомобиля Для бюджета все есть Нормальная тачка И я не могу понять чего не нравится Кому что Так что Цените российский автопром